Матхульт привет всем! И снова Никита привет. Шульгас, мехмата аспирант мехмато-ученик да. Николая Гермевича Мощевитина, О, который учитель Ройгородского. Так вот, в этом третьем ролике будет нечто совершенно неожиданное для меня, потому что вы помните, полгода назад был ролик, или не полгода, а примерно полгода назад был ролик про то, как доказать, что любое простое число, дающий остаток 1 при на 4 является суммой двух квадратов. И я рассказал, э, мне очень понравилось одно доказательство, я прям прыгал до потолка через принцип Дирихле. Я его изложил на канале вот, и сказал, что более простых доказательств мне неизвестно. Теперь Никит... будет. Да, Никита утверждает, что у него есть еще более простой, использующий цепные дроби. Послушаем, однако. Итак, ну, во-первых, у нас будет конечная цепная дробь вида А1. Это тот будет большое введение, собственно. Да. С самого начала, чтобы. Ну, надеюсь, просто, чтоб все знали, все. Там, что такое цепные дроби, да. Э -э некоторые факты про цепные дроби, которые доказываются по индукции просто. То есть вот у нас есть цепная дробь. Мы ее коротко будем записывать следующим образом. То есть у нас целая часть равна нулю. Поэтому Да, мы сразу же можно включить этот, да. И все. Да. Вот так. таким образом мы Ну и до бесконечности. Да. Или у нас конечная? Конечная, конечно. А, конечный. А, давайте так. обозначим за такие квадратные скобки. А, давайте вот так вот. Если вот это у нас равно pn делить на q qn. Ну да. Понятно, что к этому виду всегда можно привести, просто приводя к общему взаимодействию по уровню. Да, естественно. Так. И давайте qn обозначим. Оно понятно как-то зависит от каждого из вот этих аидов. Ну да. Ну Давайте его обозначим вот так через квадратные скобки a1 на n. Да. Такая вещь называется континуантом. Давайте некоторые свойства... Давайте вообще, как он определяется? Континуант цепной дроби. Да. Q нулевое, то есть Q от ничего. От 0,9 да. на 1. Это по определению мы положим равным единицам. Ну это 0,9 на 1, естественно, да. да. Заминатель. Тогда давайте Q первое. Это у нас некоторое... Будет одно число, а первое... Оно равно а первому. А далее, собственно говоря, главное свойство... Ну да, занятий... знаменатель да. дроби вида 1 делить на 1, равен на 1, несомненно. Да. да. Дальше вот так вот. Главное тождество. Вот это тождество везде, абсолютно во всех книгах записано, доказывается по индукции элементарным да. образом. Да. Так, ну, самое главное свойство континентов, которое нам понадобится, выглядит следующим образом. Если у нас есть Континуант, где у него где-то вот в серединке. Решили разбить на две части. Да. А -а -а Подходя, эти самые неподходящие, как я сказать, неполные частные. Да. Список неполных частных разбили по серединке. То есть у нас есть континуант длины М. <свист> <M, свист> да. И мы хотим ну, как-то работать с чем-то меньшей длины. Ну, допустим, да. мы хотим его разбить вот в этом месте. Это есть отличная формула следующего вида. Это у нас будет 1, так далее, Ан. То есть это просто континуант из первых n элементов. Да. Умножить на континуант из оставшихся m минус n элементов. Да, но не думайте, что этим все ограничивается. Да. Иначе теория зубных дробей была бы слишком простой, правда? Да. Кое-что надо еще это добавить. И кое-что еще. О чем болтать не стоит. Начинать чего также... не говорят, а чему не учат в школе. Да. До an-1. А, То есть мы стерли Отрезали, одно последнее да. неполное частное. Ликвидировали. И умножить да. на одно стертое первое неполное частное. То есть тут начнется с А. Красота. С О, красота. Ну, давай. Я, кстати, ее не знал. Ну понятно, что по индукции доказывается без проблем. Я не знал этой формулы. Да. Давайте еще один факт. Тут я допишу, что на самом деле Континуант вида а1 так далее а н Его можно просто перевернуть, и он не изменится. То есть он равен континуанту а 1 A а 1 Ясно, что числитель так себя не ведет. Да, числитель себе <как> <не как> Это только знаменатель так умеет себя вести. Опять же, доказывайте по индукции. Я думаю, что никаких проблем не будет. Ну, давайте теперь, собственно, перейдем к тому, что мы собирались доказать. Нам ничего не придется стирать. Думаю, это. реально ведется. короткое, да? Пусть у нас P вида 4 k плюс 1. Да. Давайте рассмотрим дроби, вида А делить на P где, давайте так, рассмотрим, да, где А у нас от двойки до P-1 пополам. Это тебе зона действия. Спасибо. Так, так. А делить на P, начиная с двойки, кончая последние, ну дальше они все будут уже p эти. Вот один минус эти. Ну да. давайте, какое у нас будет первое неполное частное? Вот у таких дробей, у всех. Первое неполное частное, это цепной дробь надо? Да. То есть мы такие дроби будем раскладывать, цепную дробь. Ну мы, понятно, точное неполное частное не будем знать, но как его можно оценить? Вот если это у нас будет, давайте я перенесу равенство А 1 и так далее, А н. то что можно сказать? Про один, 1 Оно как минимум что? Как минимум 2. Почему? Потому что до да, P-1 пополам ты взял. Да, как раз это самая ограниченная точка. Если мы следующий возьмем число, то P-1 пополам, пополам, то уже неполночастная будет единица. Ну, конечно. А последнее неполночастная? Ну, фиг знает абсолютно. А как это узнать? Ну, на самом деле есть свойство цепных дробей для рациональных чисел, что любое рациональное число имеет ровно два разложения в цепную дробь. Одно с единицей на конце, одно без единицы. Ну, давайте, понятно. Ну это. да, конечно. Да, если у нас а и единица, ну прибавим ее и все. Да, прибавим к предыдущему. То есть если у нас. А, да, конечно, конечно. Да. Мы можем взять то, которое двойка заканчивается. Да. Или то есть мы двойка. просто возьмем то, которое заканчивается. Ну двойкой. конечно, да, это очевидно. Да. То есть для всех таких дробей выполнены вот эти два свойства. Да, да, и да, первое да, и последнее да. не Это очевидно. Если ты это имел в виду. То это Понятно, да да. да. да, конечно. Теперь давайте возьмем следующий трюк. Каждому. Блин, давайте вот тут. Так. Пока я совершенно не понимаю, к чему ты клонишься. А поэтому это сопоставим некоторое H3P по следующему правилу. Мы вот эту цепную дробь. Переворачиваем! Йокорный бабай. Так. А, ну, знаменатель а у нас... почему? Оно тоже будет цепной дробью того же. Потому что! <как> знаменатель останется, числитель какой-то другой. Абака. Ой. Так, уже начинаем чувствовать что-то на Донат Сагира похожее. Знаете, есть такое доказательство Донат Сагира, на самом деле. Оно очень простое, геометрическое, но наз, назвать его коротким да. я бы не мог. Потому что там, там отображение, да, полная геометрия. Ну ладно, да, Та -а так, так. перевернули. Перевернули. Сколько у нас чисел вот такого вида? Напомню, что P, то у нас 4K плюс 1. То есть сколько у нас чисел, сколько у нас дробей, в общем? Ну, 2K минус 1 дробей. Да, 2K минус 1 дробей. 2 к минус 1 дробь. Да, конечно, да Так Посмотрим на вот это вот отображение Это так называемая инволюция Что такое инволюция? Это отображение, которое обратно самому себе То есть если мы применим дважды, то оно перейдет себе Ну это понятно Перевернули, еще раз перевернули Значит есть неподвижная точка Значит есть какая-то дробь, которая переходит в саму себя Да, иначе четность Да, у нас, мы Всем понятно, да? Есть... Смотрите, это... Мы вот разбили так... по парам? Да. Все ну дроби. Всех разбили по парам. Каждый какой-то сопоставили. И это инволюция, потому что назад идет. Ну, если бы не было ни одной неподвижной да. точки, извините, у нас было бы четное количество здесь этих самых. Тут очень важно, что вот именно 4К плюс 1, да. вот здесь очень важно. Поэтому раз как окончание не пройдет. для 4К. Да, значит, кто-то перешел в себя. И значит, что? есть такая дробь П равная А-П, где... Ее цветная дробь равна своей же перевернутой. То есть она симметричная. А, там же как только чуть-чуть меняешь, уже все меняется. Да. Цветная дробь не может совпадать, ну, если, если... она совпадает да. с самой собой перевернутой, да. то она симметричная. Да, то есть это как бы... Ну, я имею в виду, что если число... Как бы числа имеется единственная запись да. цветной дроби, и обратная тоже верно. То есть, знаете, а, -а, а, блин, палиндром. Некоторые палиндром... Ну, у нас тут два варианта будет. Он либо четной длины, либо нечетный. То есть у нас он либо... Да, да, да, да, да. Давайте, а, как там сейчас неприличные все полиндромы в голову приходят. А, э, блин, сейчас хоть один приличный, А, но Минск с ним, например. Минкс, Минск с ним это полиндром нечетный, где К mm -hmm. посередине, да? Э, а бывают полиндромы, где вот посередине две буквы. Ah, сразу не соображу, вот матерные в голове вертится, но я не буду его произносить. Да, хорошо, да. У нас два варианта. Либо <milhões clutch> такой, да, <GB> либо такой. Да, ну давайте рассмотрим вот сначала второй. Давайте, посмо, то есть смотрите, у нас что получилось, что у нас такая цепная дробь равна... Ой, такая дробь равна такой цепной дроби. Но что такое знаменатель? Это как раз вот этот континуант из таких неполных частных. Один и так далее. Бежи, бежи, бежи. Так, значит либо так, либо так. Да. Мы пока со вторым случаем работаем. Со вторым. То есть опять… я а, P – да. цепной дроби. То есть мы просто вот в этих э, треугольных скобках Блин. переписываем все неполные частные. Так. Воспользуемся единственным нашим свойством, которое мы тут да. предъявили. Разобьем его… Ну, тут так как симметрия, неважно, тут Куда тут. Ну, давайте тут, допустим. Тогда у нас будет один, так далее. АК, А, умножить на 1, так далее, АК. Потому что переворачивание не меняется. Да. Плюс. Плюс. А1, так, а а. А. Да. А так далее, А. Да. Опять, А1, так далее, АК. АК. А тут? АК-1. АК-1 стерли, да. Ну, да. от А1 до АК-1. Ну, да. Ну, берем, но тут… Ну, типа, да. Смотрим. Хоба, хоба. Ну да. Так. Выносится за скобку. А у нас число какое? А! -а, -а! Что? Мы у простого числа нашли какой-то. Делитель. Ой. Значит, такого никогда. Чего у нас я не тормозил есть. вообще? А, ну они оба, очевидно, больше единицы, да, очевидно, да. Оба. все. Снимаем. Остается один вариант. Да, и тут, конечно, сейчас я уже чувствую, что. P А1, да. и так далее. А, все, да. Все, все, все, все, очевидно. АК, так далее, все один. И опять то же самое. Равно с... А1, равно так далее, АК в квадрат. Плюс А1 так далее АК минус 1 квадрат. Да. Все время доказано. Мы его разбили вот yeah! тут. Yeah! <laughs> Блин, и как просто! Действительно, фантастически просто, вообще. В чем мы сразу ну, да, получили, ну, как... как бы, какое-то сложное. <космех> Конкретно, да, да, да, да. То есть, ну, надо перебирать, надо смотреть, Так, да, к сожалению, вебина, надо перебирать то и найти полиндром. Но равно, да, не, ну это что -то, вообще. То есть, среди таких есть один полиндром всегда. А для других простых их 4К плюс 3 не бывает полиндромов, да, вообще? Mm -mm. То есть, это чисто вот, э, ну, либо такие только полиндромы, ну, да. да. Плохие. Охренеть! Никита, спасибо! Друзья! Маткульт, привет!